Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. с вами я, София, и мы продолжаем в Кредл играть чуть-чуть, чуть, -чуть, чуть, -чуть. Так, нам нужно это, с птички поснимать. Сначала застежки. Какие застежки? Сзади? Ну-ка, слышь. Какие застежки? Сначала застежки? Хорошо. Где? У тебя вот тут вот? А тебя можно как-нибудь почесать? Вот это вот. Вот, да, да, да, вот это вот. Так, так. А... Или все, сни... снимать могу, да? Да. О, я тут дырка. Ого, братан. Ладно. Двадцать пятьдесят кстати. Погодь, чувак, погодь. Сейчас. Я тебе футболку для тебя надену. Подожди, подожди. Я поняла, чья это футболка. А что я должна сделать? А. На -на -на -на -на -на -на -на". Заменить жилет. Где-то тут был, да? Это вот это вот. Сейчас, погодь, погодь, погодь, погодь. Не кричи, иду, иду, иду к тебе. Иду, иду, иду. Вот, смотри какой. Он... Правда, я его чуть-чуть... У меня тут повалялся. Ну как тебе? Как тебе нравится, хорошо? Найдите применение четырем цифрам. Что-то не доел-то, а? Слышь, я для кого готовила тут, а? Ну-ка вернулся, доел. Подтойду. Так, нажали, есть какие-то четыре. Да, да, видела, видела, видела, видела. Так, давайте еще раз. Как, как, как, какие, какие там? 2053. 2053 это где-то. А, вот сюда вот. Ш сюда. А, прочитать записи. Да. Пароль. 20. Ой-ой-ой. Окей. Да, сп спасибо. Спасибо. Так. А, теперь у меня есть книга для записи. Спасибо, Табаха. Мое имя Эннебиш. Назовут биш Я всегда жил здесь, потому что... А это что это? Подождите, подождите. А, -а, -а. Э -э, я всегда жил здесь, потому что не могу никуда уехать. Дед -э Баджин говорит, что раньше тут было много людей, но когда купол взорвался, все они умерли. С тех пор в этих местах никого нет, кроме меня, Баджина и он Гоца. У онготца очень мощные лапы. Он слушал моего отца и помогал ему охотиться на зайцев. А, родителей я не помню. Они погибли при взрыве. Далее. А, так, когда дует ветер, становится холодно. От ветра можно заслониться, но ненадолго. Без света долго не протянешь. Поэтому я смастерил прозрачный жилет с пленкой, как в той передачи про теплицы. Днем Огнцу тепло в этом жилете, но ночью холодеет, и тогда я одеваю ему другой теплый жилет. Ага, то есть это жилет нам менять надо будет? Я собираю и оцифровываю цветы, ищу самые красивые, делаю из них фото фотокопии. Потом Табаха везет их в город и продает. На выручку он дальше живет, а мы с дедом покупаем сыр. А, он дольше живет. Эннебиш. Нас зовут Эннебиш. Дальше. Ну-ка. У нас теперь новый генометр. Измеряет все. Цветы насекомых, людей. А на баджине показывает 47. На дереве у ворот 24. Он даже табуретку измерил. Только думал дольше. А вот там вон он мне все по-старому, -по выдает ошибку. Дед говорит, на все более неба. Ну, может и так. Иногда мне снится сон, я в незнакомом городе. Конец дня. Вдалеке гуляют люди, рядом со мной кто-то есть, но я не вижу, кто. Сон короткий, и после него всегда странное ощущение, будто нужно срочно кому-то что-то передать. А я все позабыл. От этого тревожно и досадно одновременно. Хочется там оказаться в этом городе. Так, Дальше. Дед Бэджин умер. Он хотел сделать себе трансфер, потому что ослеп и перестал двигаться. Табаха даже привез ему устройство, но дед заснул и умер. Закопали его там, где он и просил. Завтра будет 4 года, как деда похоронили, а мне выходит уже 23. Здесь все по-прежнему, я снова пробовал уйти, не получается, теряю сознание, как и раньше. Хочу найти тут город из сна. Может быть, рискну и сделаю трансфер. Деду шлему уже не понадобится, а мне может помочь. Если повезет, я проснусь в новом теле, в Ланбаторе. Плохо, что генометр не показывает моего числа. Я знаю, что это опасно. А, то есть мы одели шлем, и нас торкнуло. Он попытался переместить себя в новое тело, что ли? Когда я смотрю на плакат, на, на плакат над моей кроватью, почему-то вспоминаю свои игрушки. В детстве, когда мне было лет пять, у меня была любимая игрушка э, странный космический чемоданчик. Его где-то нашел. Он год и принес мне. Господи, это я не могу. Как его там звали, Берку, да? Буд -буд -буд Буду берка там его называть. Потом я увидел в поле черные клубки, испугался их, и затем что-то спрятал. Зачем то спрятал свои игрушки в тайник? А чтобы место не забыть, сочинил подсказку: выйди из юрты и, и прямо иди на камни с горе... с, коря... с а на камне с корягой стрелку найти. Печальное дерево путь Путь твой укажет, шкатулка в песке тебе тайну расскажет. Терпеть не могу... Теперь не могу отпускать. Зашибись. Выход. Так, да, давай еще, еще раз прочтем записи. Куда там идти? Подожди. А, это... Это, это мы все были... Было. Подожди, как там... А, вот. Ага. Где-то неподалеку. У нас сейчас 76-й год. 24 июля. Uh, Где-то неподалеку. Так, так, так, так, так. так. Выйди из юрты и прямо иди. Вот камень. Во, во, во, во, во, во, во, во, во, во, Так, на камне с корягой. Вот она. Uh, стрелку найди. Вот она стрелка. Так, нам туда, да? Так, наконец корягается. стрелка, найди. Печальное дерево. Путь твой укажет. Вот оно, печальное дерево. Оно валяется, да? Вот, вот это вот, да? Куда? Вот оно. Ага, туда. Так, э -э, шкатулка в песке тебе тайну расскажет. Это вот где-то, где значит, напротив этого камня. Где-то здесь. Тайна в песке. Вот, вот она, вот она, вот она. Нашли. Опачки. О, я знаю, куда это. Вкладыш от жевательной резинки. Герой монгольских комиксов побеждает дракона. А мы вертеть их не можем? Зато музыка какая пошла. Тихая, но прикольная. Так, где там юрта? Вот еще одну загадку разгадали. Прекрасно. Опа! Трамвай летают. Как вам такое? Так, ладно, побежали дальше. Да. Прекрасно. Мы нашли... Так, это сюда. Сюда, сюда, сюда, сюда. Так. А -а -а. Куда бы это, куда бы это, куда бы это? Да. Дай-ка Дай вот так вот сейчас. Оп! Да что ж ты, не, не это? О, возьмем себе, короче. Теперь это мы возьмем себе. Вот это вот мы вставим, получается. Да? Заработаешь? 74! Смотри, 74 у нее! Что-то не так, лучше ее выключить. Может быть, не хватает каких-то деталей. А, 74 у нее. Да ты у нас эта красотка, типа, да? А, это, а, это на цвета. Цветами я уложил, что ли? Что-то не так. Не хватает, значит, каких-то деталей, да? Так, может быть, это закрытие голову. Нет, все равно такая же херня. Ладно, я поняла. Выключаем. Все, все, все, все, все, все. Все нормально. А, Ваша любимая игрушка в детстве было процессорное устройство. Главная деталь механического тела. Еще две детали находятся в юрте. Используйте их, чтобы починить девушку андроида. Она может быть ценным... Что? Так, странные На столе... Это что? А! Инструкция по использованию мобильного трансфер. А, подождите. Поместите палец в отверстие для запора крови. Так, так, так, так, так, так, так. Нет, стоп, подожди, это не то. Это тоже не Он написал, что какое-то странное устройство. Вот это вот. Ну-ка. Подождите. О! Так, может быть, батарею куда-то ей вот воткнуть надо, да? Ну-ка. Да, ну-ка. Так, ладно, ты только не взорвись. Так, может быть, не хватает каких-то деталей. Да, какой, какой еще детали не хватает? Что еще не хватает? А, вот эта вот штука тоже. Ну-ка. А это? Теперь. Что, все еще нет? Да прекрати. Включайся. Включайся. Да, ладно. Давай сейчас сиськи на тебя наденем и будем разговаривать. В смысле не подходит? Это ее грудь. Ладно. Давай поговорим с тобой. Привет! Привет. Эй. Вы меня слышите? Где я? Где-то в Монголии. В какой-то юрте. Что со мной случилось? Не знаю. Я сам ничего не помню. Ого! Вы меня включили. Он, он разговаривает. Это удобно. Да. Вы Молгер? Мулкер? Не знаю. Вряд ли. Где вы взяли мой ниро чип Нашел в тайнике. Под землей. В каком тайнике? Когда-то я спрятал в земле тайник с игрушками. Вы играли с моим ниро чипом а потом закопали его в землю. Да. Похоже, что так. Но я этого не помню. Звучит так себе, да? Много точит. Меня зовут Эннбиш, кажется. А вас? Чего вы хотите? Я хочу понять, что здесь происходит. Вы не мулгер? <свист> а кто это? Я не знаю, что значит мулгер. Кто это? Расскажи! Тот, кто похищает людей и продает их вещество. <свист> Какое? Что? Какое вещество? Не понимаю. Меня зовут Ида. Я тоже не понимаю. Я не узнаю это тело. С ним что-то не так. Я ничего не вижу и не чувствую ног. Что с моими ногами? У тебя их нет! ту Они как-то сделаны слитно. Что-то вроде вазы. Что? Походу... Ты раньше, да, что-то, видимо, ты из нее делал. У вас вместо ног ваза для цветов. Что за бред? Мне страшно. Ида, успокойтесь. Объясните мне, вы робот? Я человек в искусственном теле. То есть вам заменили тело? Половине человечества заменили тела. Откуда у вас мой нейрочип? Ида, я только что нашел его в старом тайнике тайнике, которую вы закопали в детстве. <смех> ну, то есть, э, как бы, он, видимо, реально сделал из нее какую-то базу, Игрался с ее нейрочипом. То есть, э, слушай, братан, кто был тво твоим, тво твоим дедом? Скажи мне, пожалуйста, откуда у вас, простите, номер 74? Насколько мы все прекрасно знаем, 74 номер, это как бы, типа, считаются красивые люди, бла-бла-бла. Да. Если верить моим записям. Как нейрочип мог попасть в руки ребенка? Его принес Беркут. Ручной Беркут моего отца. Где он его нашел, я не знаю. Когда это было? Давно. 18 лет назад. Слушай, Энобиш, мне здесь неуютно и страшно. Я хочу вспомнить, кто и вернуться домой. Пожалуйста, помоги мне. Я хочу того же. Как я могу помочь? Нужно вызвать эвакуаторов Они приедут и заберут меня отсюда Сейчас я пытаюсь отправить запрос, но не получается Мой маркер не отвечает Что же делать? Не знаю Можно, наверное, предъявить номер моей нейрокопии, но я его не помню Я почти ничего о себе не помню О, oh, это мило Со мной то же самое Но ты хотя бы у себя дома знаешь о своем детстве, о семье. Я не уверен, что я дома. Не узнаю это место. Странно. Давай сделаем так. Задавай мне вопросы. Спрашивай обо всем, что тебя интересует. Попробуем упорядочить мои воспоминания. Может быть, у меня получится вспомнить номер. Кажется, она отрубается. В порядке? Мне как-то что-то не так с этим телом не могу понять, что нужно поторопиться. Конечно, что, что с твоим телом, блин? Ты 18 лет тут стояла, ржавела. Ребенок игрался с твоим э, чипом, простите меня. Из твоих ног сделали базу вообще из нее. В принципе, сделали базу. Типа, ее ноги это ваза, а она типа якобы цветок. Зашибись, прекрасно. Что, что, что это за психи тут? Расскажи мне об искусственных телах. О телах. Хорошо. Они называются М-тела. Так. Зачем людям заменяли тела? Из-за эпидемии. Возник вирус, из-за которого во всем мире перестали рождаться дети. Вирус бесплодия. Его никак не могли уничтожить. И поэтому разработали эту программу замены тел. Перенос сознания из обычного тела в механическое. Что-то вроде личного убежища? Да, временное убежище. В нем люди прячутся от старости. Когда вирус уничтожит, мы сможем вернуться в свои родные тела. Подождите, а где ваши тела? Может быть, вируса уже нет? Много лет прошло. Не знаю. Он был очень… На него ничего не действовало. Ни антибиотики, ничего. Уничтожить вирус могло только одно вещество – пасей, Но его очень медленно добывали. Как его добывали? Из самих людей. То есть люди его производили своей нервной системой. Нервной системой? Не понял. Но Пас... пасей можно получить только из эмоций. Когда испытываешь любое переживание, твое М-тело вырабатывает немного вещества. <смех> Вещество из переживаний. Это я не знаю, это... А, а, а что это за... Вещество из переживаний? Да. Эмоции это единственное, из чего можно сделать средство от вируса. Из-за этого пассия стал как главная ценность в обществе. И каждый человек, он... Каждый стал источником ценности. Да, хотя... Были люди, у которых вещество почему-то ценилось выше, чем у остальных. Что это за люди? Люди с какой-то особенностью. У них что-то… Их очень уважали, но… Не могу вспомнить. Кажется, я поняла, что со мной не так. Я не могу дышать. Как я могу тебе помочь? Мне нужен модуль дыхания. Ты можешь найти его для меня? Ну, <смешим> это кругом одна степь. А, блин. То есть, это абсолютно любые эмоции. То есть, это, в принципе, я не знаю... Вообще-то, как-то странно. Если пассия добывается из эмоций, это вот... Как бы, ну, окей. А, зная... Как страны вообще, любые страны там, да, не берем только там какую-то нашу там, берем все страны мира, если там их прижимают, то как бы в этом плане пассии, мне кажется, добывали бы быстро, просто взяли бы народ и начали бы их трясти по полной программе, просто по полной программе. Где же его искать? Кругом одна степь. В степи больше ничего. Опиши мне, что здесь есть поблизости? Река. Какой-то заброшенный комплекс. Что за комплекс? Большой такой купол с разноцветными парусами. Подожди. Да, вижу. У меня есть доступ к нему. Сад Гербер. Энобиш, я помню это название. Я была как-то связана с этим местом. Кажется, это парк развлечений. Похоже. Там в павильонах? Хранились детали для МТЛ. И там точно должен быть модуль дыхания. павильоне хранились деталь для МТЛ? Там? Ну, тогда у меня, друзья, плохие новости. Там уже больше тел нету. Части тел в детском парке. Их как-то использовали в развлекательной программе. Но я не помню, как они. Части тела в песком парке использовали в развлекательной программе. Хорошо, я попробую. Найди седьмой павильон. Седьмой. Я постараюсь подобрать пароль к хранилищу файлов. Там могут быть мои данные. Если что-нибудь вспомню, свяжусь с тобой. О, а -то мне что мне кое-что. Что? А, что такое нейрочип? Как из эмоций получается вещество Почему люди не хотят жить в им телах В смысле не хотят жить Как из эмоций получается вещество Его производит одно устройство Синхронизатор Так И что он синхронизирует Твое сознание с твоей же ДНК Он обеспечивает связь между нервной системой И набором генов В тот момент, когда ты испытываешь какую-нибудь эмоцию Все равно какую Он производит что-то вроде побочного продукта это и есть вещество пассий. Чем? Зачем в механическом теле ДНК? Потому что отдельно от ДНК сознание погибает. <связывая> Ш -ш -ш что? Как погибает? Почему? Я не знаю почему. И никто не знает. Разрушается нейрокопия. Умираешь в приступе паники. Несколько минут тебя трясет от ужаса, а потом наступает кома. Кома? Ну, смерть. Нейрокопия не восстанавливается. Я понял. Так, и что, и все? Игра сохранена. Ладно, пойдем тогда. Дополненно. Так, не имею возможности вдыхать воздух человеком в теле испытывать дискомфорт. Отправлять к заброшенному. Так и доставьте ему модуль дыхания. Перебраться. Че... А, я помню, там какая-то. Какая-то какая жесть была. Там не так-то просто, по-моему, туда и добраться, туда попасть. Там как-то все это очень такое вот. Замудренное. Так, это что? Почта Монголии, терминал э эпистолярной связи номер 905. Дата последней заправки 58-го года. Не знаю, вам музыку слышно? Она тихо такая, такая тихая, тихая музыка. Так, тут куча вот всяких цветов. Вон как раз забор. Я, я сейчас попытаюсь вспомнить, как туда добраться. Это все, я помню, что не просто. Там прям нужно подзаморочиться над этим. Это, кстати, платформа для трамваев, кажется, да? Так, давайте я вам звук погромче сделаю сейчас. И буду надеяться, что ничего не случится, нигде не заблокируют, не забанят, ничего не будет. Потому что так вроде прикольно звучит. Так, я не помню, тут есть какие-то враги, по-моему, или нету, я не помню. Вот тут дейнджер. Осторожно. А мы, по-моему, еще можем... Можем, да? Ну-ка. Ой! Так, опять не то. А как им пользоваться-то? Ладно, пока уберем, наверное, потом нам покажут, как этим пользоваться. По-моему, эта херня как раз сделает вот эти вот фотокопии. Если я не ошибаюсь. Так, вот, значит, забор. Так, надо вспомнить, как туда пробраться. Я помню, что это как-то очень-очень-очень непросто делается. Я... Шо, вообще как-то... Угу. Так, ну-ка давайте прогуляемся тогда вдоль забора. Я попробую, конечно, что-нибудь вспомнить. по-моему, есть, да, там какие-то враги, еще что-то. Ну-ка, сейчас прогуляемся немножечко, посмотрим, что, что, куда. Может быть, что-то еще найдем? О, что-то там есть, что-то лежит, мне кажется, да? Нам шары какие-то. Детский комплекс, е все, вот это вот. Р -р -р Частями тела развлекали детей. Звучит, мне кажется, потрясающе. Опа! Это она. Да? Это, получается, она. Ничего такая... А хотя, смотрите, вот одно и то же лицо, да? Вот это вот, и вот это вот одно и то же. Мне кажется. И вот это вот. Или нет. Кажется, что это одни и те же люди, будто немножечко подредактированы. Хангай. Ладно, тут пролезть никак нельзя, ничего. Чё это? А! С -с -с Странности какие! Опа, да, вот тут какая-то херь летает. Да-да-да, так, -да -да -да, к ней лучше близко не подходить. Если я не ошибаюсь, она нападает. Ну, ну вообще давайте подойдем, я, я, я то ее, конечно, видела, а в этой нет. То есть как бы подойти, да, вот, пожалуйста. <рролкотворение> Все, она побежала за мной. Просто какая-то не не О, да? Ну-ка. Ничего себе! Ну-ка, стой, слышь, братан? ну-ка, подкинь меня. Ну-ка, подкинь. Иди сюда. В смысле? Погодь, вернись. Блин. Где еще? Кажется, я поняла, как перелететь через забор. Весело, задорно так вот. А это че? Блин, Как же? Как же? Как же? Надо вспомнить, надо вспомнить, надо вспомнить. Ну а сейчас кружочек навернем, нормально все. Осмотрим его со всех сторон. Прогуляемся, а что нет? Воздухом подышим вспомним хотя бы что такое лето. То зима отстойная у нас. Все как-то совсем плохо. Я надеялась, этот год будет по... хотя бы... А что это за тень? А, это оттуда? Я-то думала, что этот год будет хороший. То, что ковид от отступит. Ковид действительно отступил, но сука, какой-то Тварь. <связь> Как-то все пошло не очень. Вот, ну хотя бы погуляем тут. Тут спокойно. Тут хорошо, тут спокойно. Тут хотя бы поприятнее. Блин, а как же это. Как, -то, как же к тебе попадать-то, я уж не помню. Так, ну тут забор везде целостный. Мы уже, вон, практически круг сделали, получается, да? А где эта черная херня-то, блин? Я, реально, я бы могла перелететь через забор по этой... Через эту черную херню... При помощи этой черной херни. Хм. Блин, а я когда не шифтуешь, он так долго... Идет прям пипец. А может тут вот, тут вот, вот, сейчас по дереву получится забраться как-то? Ну-ка. серьезно? А! Ну, окей, ладно. Ладно, я пока не буду нигде лазить, потому что, в принципе, это, мне кажется, все ре... равно. от других тем, что в их ДНК было меньше ошибок, то есть это были люди с хорошей наследственностью. А -а -а. Такие люди производят особенный паси. Он содержит ценный компонент. Именно этот компонент нужен для борьбы с вирусом, а не все вещество целиком. Вот почему их так уважали. От них зависела победа над вирусом. Тогда все говорили, что эмоция красивых людей — это наше спасение. А, -а, -а. вон что. Типа гены без ошибок. Вот это вот прям вот. Мне кажется, это довольно таки цинично. Гены красивых людей. О как. Кто бы мог подумать. Так, теперь нужно понять, как попасть туда вовнутрь. Так, а как попасть? Что, опять прогуляемся? Я не помню, где тут вход. Помню, где-то с краю. Или это надо все таки через верх как-то идти? Ну-ка. Я почему-то, когда вошла, я сразу попыталась подняться. Вот тут тут вот, наверх. Так, ну если это детский, получается, центр... А, -а, -а где моя эта юрта-то? Где моя юрта? Я ее найду-то хоть? Так, ну я попыталась тут сразу забраться. Может быть, я что-то вот, знаешь, знаете, такой отголосок памяти какой-то. Что-то было? Или нет? Нет, вроде. Ну я не умер. Это радует. А вот тут тут Нет, тут мы не поднимаемся. Хорошо. Значит, надо искать вход. Ну, хорошая игра и такая интересная. Мне прям вот нравится. О! Кажется, нашла. Вот он, вот он, вход. Тут вот эти вот кубы валяются. Двери, двери, по-моему, не открываются. Так, ну, эти всякие до сих пор, в принципе, я так понимаю, сохранились эти красивые-некрасивые люди, да? О, боже, что это? Какая прелесть. А! Атош! Огонь! Блин, супер, супер! Так, а что у нас тут? Так, подожди, запрыгивай. А, эй, напишем, -э он сменил тело, я так понимаю, да? Поэтому он ничего не помнит. Это что? Приветики. Так, и что это? Я могу что-нибудь нажать? Так, нам нужно седьмое... О! Не имею... А! Это я. Карта автоматического отчёта. А, тут про про про просто отчеты. Я могу там сесть, посмотреть на это все. Нет, не могу. Ничего не происходит. Ну ладно, пошли отсюда тогда. Так, седьмой. Седьмой павильон. Вот десятый. Вось, восьмой. Где седьмой? Где седьмой? Не вижу. Не вижу, не вижу. Вот он, восьмой. Вот десятый. Стопа. А где вообще вот первый? Вот этот вот, наверное, второй, да? А, вот он второй! Третий! Четвертый! Вот оно, как идет! То есть это у нас получается... Вот этот вот седьмой, да? Восьмой, вот этот вот седьмой! На, на седьмой, наверное, вот поднимается через эту штуку, да? Вот этот вот! Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка! Ой-ой-ой-ой! Да-да-да-да-да! Сюда, да? Так, где я? Ты на месте. Подожди, я попробую открыть дверь. Ну, давай. Оно? Ну, походу, я туда пришла, да. О, зашибись. А почему тут стены мягкие? Я вообще там точно? Это не психушка? А то кто его знает? Заперли меня? Все. Так. Так, все и накачали чем-то. Что происходит? Так. Так. А, это типа... А, деталь достать, так. О, павильон бесконечные пески. Чтобы получить модуль дыхания, собери 30 голубых кубов. Бросайте кубы в восходящий поток. А, поняла. А, используйте инвентарь, чтобы выстрелить оч... очередью кубов из... Из, вин... из инвентаря. Зажмите правую кнопку мыши во время броска. Ага. А, не падайте в воду, это отнимает очки. Пользуйтесь восходящим потоком, чтобы подняться выше. А создавайте платформы, в них спрятаны ценные кубы. Чтобы создать платформу, примените голубой куб к белому. Чтобы создать платформу, примените голубой куб к белому. Что? Секунду. Так, у нас вроде все все нормально, все хорошо, все погнали. То есть у нас тут сейчас будет игра, игра за награду. То есть, ну, погнали. То есть, нам нужно собрать голубые кубы. Ох, меня аж повернуло. Так, убираем. Тут, я так понимаю, это на время как-то, да, работает или что? Так, мы можем бегать. Это уже радует. Так, ну-ка, давайте посмотрим, как выглядит вот платформа. И, и что? А, это просто создает платформу, чтобы, если вдруг что, я могла куда-то передвигаться. Правильно? Это если вдруг я упаду. Например, вот сюда. Так, это, это не то. Это еще что такое? а Пада... а, а как мне выстреливать? Так, я зажала. Так, я открыл инвентарь. А где я поток? Что происходит? Он что-то всасывает, что ли? А, вот поток появился. Подождите, а как выстреливать-то? А! Вот мы его берем. Блин. Пей. Все поняла. Ух ты! А что это был. А! Спокойно! их надо собрать? И все надо собрать? Это что сейчас было? Это... Какая-то падла в меня стреляет. Так, а мне нужно вот-вот-вот-вот. Я вижу там вот. Оп, забираем. Забираем. Пошли дальше. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот вон туда. Вон там еще вижу. Еще вижу. Так, забираем. Вот этого тоже сейчас забираем. Так, ну вроде как бы пока, пока что нормально, дальше будет, я так понимаю, сложнее. Ну то есть дальше будут тоже по типу таких игр, но они будут это посложнее уже. Так, все, берем. что ж ты будешь делать? Погнали. Антар, <звы> терячки, терячки, собака. Ну давай, где? Где? Ну, -мо! мою. Поток то где? представляете, а? Так. Да что ж ты будешь делать? Так, все, забираем, забираем. Так. А, можно еще вот так вот делать. Так, мы, можно вот так вот разбирать. Пошел вон! Собака. Я, я попытаюсь. Нет, стоп! Что ж такое? Так, тут надо прям вот конкретно подвиги смотреть. Прям вот конкретно-конкретно. Блин, а где все? Так, поднимаемся. Эти твари, они мне прям мешают? Ладно, пошли. Это забираем. Проходим дальше. Проходим дальше. Что-то он взорвал, это нормально? От, от них можно так избавляться, да? Вот просто тупо выстрелил в него чем-нибудь. Например, вот так вот, да? В мысли, куда? А Ну-ка, пошел вон. Вон пошел, говорю. И взорвался, сука. Или это не на время, или это просто так вот чисто? Так, я видела вон там вот. Тихо, тихо, тихо. Вот, Стоп! А -а -а -а! а -а! Так, сейчас мы заберем, сейчас мы все это пройдем, наверное. Ничего не получается. Так, а дальше что будет хуже? Дальше это будет сложнее? Как это будет? Как это, это мы забираем, сразу закидываем. Так. Еще где? Наверное, в, в самом низу, да? У нас получается еще там просто вот дофига. Все, проваливаюсь и все, и пипец З Закапываюсь, получается Так, подожди-ка, пошел вон Пошел вон волочь Вон там еще вижу синеньких, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну давай набираем Вот еще набираем, набираем Так, вон еще вижу, так, погнали Подождите, погнали а, это, то есть, этот это тварь взрывается, если там даже вот нужны нам э, кубики. Получается, он их всасывает туда вниз и уничтожает. Правильно? Так, а где еще синие кубики? Ну-ка. Так, тут нигде нету. Так. Где еще? Так, ну, вон там вот вижу. Блин, даже копать надо. Сейчас, подождите. Где-то где, где тут внизу. Где? Вот он, вот он, вот он. Оп. Так, погнали. Еще. Так, ну, пойдемте копать сейчас будем. Вон еще, видела. Видела, видела, подождите. Так, вот он тут взорвал, да? Так, так, так, так, так, так, так, так. Нет, тут ничего нету. Убираем. Проваливаемся. Так, где-то... Где-то, где-то, где-то здесь был, да, синий? Ну-ка. Где? Вот он. Так, один. еще был где-то. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, интересно, а заново можно начать? Потому что я так чувствую, я не, я не найдусь. Оп! Так. Я не вижу больше вообще. Это если походу, только копать как-то. О, вот так вот можно копать прям нормально. Хорошо идет. Вот так. Вот. О, О все, я нашла способ, как можно копать. А? О. Это мы вот так. Тут спокойно. Это мы забираем. Оп, еще какой-то. Тихо. Опа. О, процесс пошел. О, еще один. Замечательно. О. Смотрите-ка. Ой, тихо. Ой, а, твою ж мать. Одна так где? Не поняла. Только два? Подождите, я же их, их забирала. Оп, мы же много набирали. Подождите, это вот какой-то наипалово, мне кажется. То есть, если они маленькие, то это типа покеру, да? Они не засчитываются? А что, я застряла, да? Блин, а где еще? О. Забираю. Ну, мне же ведь показывала иконка, что я их забирал, да? Вот они у меня есть, да. Тихо. Тихо, стой. Нет. Ну там вот видела. Подождите. Блин, ну, короче, это надо заново, мне кажется, да? Эээ. А ну давайте, да, тогда уже в следующий раз Уже тогда Или, Или давайте Или... Блин, ладно Ну по идее тут же да Охренел, нет, братан Ладно Ну по идее, если игра не заканчивается Значит, варианты еще выиграть есть? Правильно же ведь? Да что ж ты будешь делать? Мне кажется, уже нету вариантов в игре. Уже вот прям вот совсем нету вариантов. То есть, если ты ходишь по воде, ты теряешь очки. Ну, прикольно, что я могу сказать. Так, ладно. Тихо Забираем Забираем Еще один Блядь, не та кнопка точнее сказать, не, не тот кубик Так, сейчас мы быстренько Шубун. вон, Шу вон. Досранец. О, синий. Давай. Так, точно мы набираем? Да, вроде бы. Вроде бы набираем. Так, тихо. Подожди, подожди, нет! Сука. Я видела, я видела, я видела. Шугунт. Так, по идее тут. Нет, не попады, твою ж мать. Так. А куда? В мысли? А куда они пропадают? А реально они пропадают? Они из меня, что ли, тоже вытягиваются? Ой, как же это мудно. Муторно. А -а, -а, -а, а, а а Это я, лошара. Это что за красный? Короче, это прям нужно аккуратно делать. Потому, потому что иначе я, я делаю вот так вот. Я поняла, в чем моя проблема Набрала я много, блин Все, в пизду Все, спасибо за то, что были со мной За то, что смотрели меня, оставили свои комментарии Ставьте лайки И всем спасибо, всем до встречи, всем пока-пока